Пакетик нужен? Нет, спасибо. Товар по акции желаете? Нет. Карта магазина есть? Нет. Оформить хотите? Нет. Это пять минут все. Просто продать им шоколадку. Наклейки собираете? Социальная карта есть? Нет. Пенсионное удостоверение? Тоже нет. Товар дня желаете? Не желаю. Товар вечера? Нет. Товар недели? Нет. Товар... Сумма 300. Это несерьезно. Нет, нет, нет. А так не пойдет. Вы нас не знаете, и мы вас не знаем. Реши дуночку. Гош, ныряй в снег. Будешь в снег нырять? Смотри, как надо. Смотри. Вот так вот. Ныряй. Ныряй в снег. Уф. Давай все. просто лежу с закрытыми глазами и просто я не хочу ни разговаривать, ни шевелиться. Нет. Не надо звонить и будить меня в 7 утра! В 6 вечера! Пей, блядь, ну потерпи до вечера. Не, не могу, блядь! Ну потерпи, блядь! Да, ты... да не пей, заебал! Ну что ты, блядь, рвешь как кахтями? Ну потерпи! Ну, да, блядь. блядь! Ну дай сюда, блядь! Ну что ты, блядь, так нетерпеливый такой? Ай, блядь... Как ты, блядь, не... не... Ты не хуя убери свою матюгалку, блядь! Ну терпи блядь. до вечера, да? Тебя... Дай, блядь! Я тебе до вечера сохраню еду! Думаю... Не надо, блядь! Боже... Юрки конченые! Ты дебил? Ты как закрыл машину, сука? О, господи. Открывай давай он, тяни зубами теперь, как закрывал. Знаете, вам второй подарок, ебаный Ну а что, гусь уже вон с ума сошел и стысковался. Да ладно, с ума сошел, Вот. Таня. Не надо меня есть. Пойди, Ну гусь тебя кричит, а ты не выходишь. Там, там, там, там, там, там. Мартин Все А ему валенки можно шить? кортика все попало в легкие боже это медный купорос так 8 получается цифра 10 цифра 10 у нас перспективы и результаты если ты выполнишь те моменты когда эти тебе гадал первый раз у тебя будет обязательно перспективы и результаты. Но на сегодняшний день ты потерянный. У тебя нет никаких результатов и перспектив. Вот. Потому что ты все копаешься в прошлом. Отпусти прошлое и заходи в будущее. Дорогая, там решил заняться урона терапии, насал в стакан, смотри не выли. Блин, опять их нет дома, приходится самому. <гаду> Шла от мужа к другому, потому что безлюбил моя чувства. Как ему написать? Лучше скажи. Сияй, сияй, сияй. Топ, чемпион. В посчитать можно. Ёба. 740 и 300. Тысяча сорок. Тысяча сто тридцать. Что? 700. Мы будем платить большие деньги. Вы охуели? А знаете, как правильно читать вот эти вот номера? <музыка> Почему у задницы разрез Вертикальный, а не горизонтальный. Ответ очевиден. Чтобы когда идешь по лестнице, она не хлопала. Я просто лежу с закрытыми глазами. И просто я не хочу ни разговаривать, ни шевелиться. Что, бабуль? На хлебушек дать денежек? А? Хлебали мы заставать, нет ни молока, ни хлеба. Ни молока, ни хлеба? Нет, да. И молока, вадни и хлеба. Хватит сто рублей. Хватит. Ага. Хватит. Молока, вадни и хлеба. Да, все хватит, бабуль. А? Все хватит и молока, и хлеба хватит. Ну, самый появился, когда нибудь да? Что делаем? Еще раз. Появимся. А, ну да. Можно? Да. Можно, да? Да. Ага. <связь> Нервов у меня, мальчики. Осталось мало. Понятно! Берете просто, ломаете ее вот так, на видео. Оп. И все. И у вас тысяча лайков. Блять, скажи спасибо, что я вообще приехал в девять утра в какие-то ебене. Ой, это не калибри, блядь. Это калибри, ёб твою. <связывая> калибри завелось у нас в гараже, ёб. Ёбар... Что ты... это за хуйня, хуйня посмотри, блядь, какой-то коронавирусный пидор Блин, прилетел. Коронавирус. Такие до воскресенья у всех по разному. Oh God. Как дела? И еще, согласно правилам нашей фирмы, вы никому не должны разглашать величину своей зарплаты Да я собственно и не собирался позориться Делаем. Ну, так делайте. Ну, 36 гривен будет. Сколько? 36. Да ты что, охуел, блядь, сука? 36. Бля, мужики, вот я одного не пойму. Вот звонит, говорит, блядь, собери, пожалуйста, там какие-то хуйки, какие -то тоналки, хуялки, блядь, гелики, смазки, какие-то непонятные вещи для меня абсолютно. Я и говорю, блядь, что из этого где? Где лежит, блядь, в какой нахуй коробочке, блядь. Какого хуя, блядь, оно там лежит. Как нахуй в этом разобраться, пацаны, блядь. Шампунь, того да рот ебал. Для чего нахуй все это? Вот, блядь, мое. Гель для душа, блядь, и шампунь. Все нахуй, ничего больше, блядь, нету. Нет, блядь, ёбаный в рот нахуй, ты чё, говорит, нихуя не понимаешь, блядь, где, что, блядь, как нахуй? Ты что такой загруженный? Да потому что эти бабы задолбали. А что такое? Да потому что все говорят нет, я не такая, я такая сильная, жду своего трамвая. Но только как она ебанет 0.5 шампанского, она вся кадра хотят тебя дети. Я с тобой тута татра, ла ла ла. ты уже себе пилиацию сделала? Можно мне в ванну идти? Майонез. Майонез, ко мне. Ко мне, майонез. Ко мне, ко мне. Майонез. Ах ты, стучанок, здорово, бандит. А, бандит. Аферист. Чё такое-то? Нет, спасибо, не знаете, никак не хочется. Блять, я не могу это... Слушайте, у меня только один вопрос. Откуда у бомжа такая дорогая собака, французский бульдог? Я сама ее хочу купить, она стоит 2000 долларов. Ну что, хотите здесь кого-то снова арестовать? Может быть, меня за превышение красоты? Кайс, виновен.